Всем привет! 48-летняя Дарья Поверенова вышла замуж за своего 57-летнего возлюбленного Андрея Шаронова. Об этом актриса сообщила в своем инстаграм, опубликовав фото с торжественного события. «Мы шли к этому почти 8 лет и пришли», – написала Поверенного и поздравила всех с Днем Святого Валентина. В числе поздравивших пару – друзья и коллеги Повериновой, среди которых Елизавета Боярская, Ольга Кабо и другие. Зарегистрировали свой брак влюбленные в особняке Спиридонова, а затем поехали отмечать торжество в ресторан в Сколково. Возлюбленной Повериновой занимает пост президента Московской школы управления Сколково. Журнал Forbes оценивает его состояние в 163 миллиона рублей. Для него этот брак стал вторым. Бывшая супруга Шаронова, Ольга, умерла от инсульта почти 9 лет назад. От нее у Андрея Шаронова есть взрослая дочь Даша и сын Никита. Дарья связала себя узами брака также во второй раз. Она была замужем за актером Александром Шигалкиным, от которого у нее есть 28-летняя дочь Полина.